Всем привет, друзья! С вами снова Равиль, и я бы хотел официально анонсировать очень крутую коллаборацию с компанией KVP подразделением Apache, и это Apache Chef Lion, коллаборация с Linux. Теперь вы можете не только приобрести Linux как Linux, но и приобрести Linux как Apache Chef Lion.